Оказалось, что я что-то слышу, но... Черт его знает. Вообще ничего то непонятно. Что-то что не значит, эти вот штучки. оу Вот она, вот она. Нашел! Нашел такие. Итак, я записал, значит, наш код. Теперь могу его использовать. Вниз, вниз, влево, влево, вверх, вверх, вправо, вправо. Возможно, с другой стороны нужно его записать. Кстати, да. понятия не имею, что и не так. Последний раз. Вниз, вниз влево-влево, вниз вправо то терпение и труд. Терпение и труд. Едем дальше. Как давно я здесь не был! Ой-ой-ой-ой-ой! Здравствуй, локация с часами. Поехали. Время немножечко воздействовать внешним миром для решения загадок в игре. Подозреваю, что это, скорее всего, не запишется, но что поделать? Так. Uh -huh. Итак. М -м, значит. Нужно еще примерно столько же. Почти. Значит, и, и еще немножко. Да -а -а -а. В общем. Я, конечно, мог бы взять свои вычисления из одного из древних древних видосов, но мне просто лень в него залезать. В итоге, короче, я методом тыка накрутил 5 часов на часах в Windows. Бы нет? Продолжаем. Значит, здесь нужно где часов 20 накрутить. Значит, мы сейчас ставим четвертое. Короче, на сутки вперед кручу. Смотрим. Четверо суток, что ли? Офигеть! Трое суток вперед. И оно сдвинулось, блин, ну почти Так, ну теперь уже надо несколько часов всего лишь Да, приехали О, короче, 5 суток пришлось накрутить Чи-6 сумму Сейчас я вам точно скажу Сколько пришлось накрутить, чтобы открыть эту фигню Трое суток и 15 часов потребовалось Чтобы выкрутить эти часы на максимум но в итоге... Мы закончили. Так, комната с телескопом. Нужно в неё попасть. Так, здесь опять же на стене... В общем, чем ближе ты к концу игры, тем чаще тебе встречается шифр Z. Так, сказать, так названный автором того гайда. В общем... Эта комната... Вы уже встречали много раз ну как, два, два раза эти цифры Эти загадочные цифры Сейчас поясню Поясню для чего я их добавлял Самое время вернуться к нашему гайду Собственно, Где тут Почему нельзя английские гайды открывать Так Переходим к разделу который называется Слой 3 Так сказать Итак Три 3... Супер сложные загадки, я не помню, какие ты называл начали блин, уже забыл Короче, три загадки, которые ведут к третьему слою игры, к третьей концовке я Не знаю, что счете третьей концовке, но короче, кое-что они все же открывают Первая локация находится в комнате с телескопом, мы сейчас стоим в ней Вторая локация находится в комнате с восьми блоками и огромным-огромным монолитом с текстом на нем летающим я, я отмечал эти локации также по нумерации. 1 из трех, 2 из трех, и три из трех, собственно, можете вспомнить из прошлых прохождений. И третья локация это локация с. Я так называл ее восьмеркой на полу. Собственно, там требуется карта. Эта комната проходится в два этапа. И, собственно, второй этап. Я до него очень не добрался. В общем, я буду рассказывать подробнее о каждой из комнат когда буду до них добираться. Большинство из этого я допер все таки сам. Но, конечно, в чём-то помог этот гайд и некоторые другие. Но я старался как по минимуму рассказать для себя этой игры, и вам не советую никогда... Хотя, если вы смотрите это прохождение, вы вряд ли тоже будете проходить игру, поскольку я в этом прохождении стараюсь практически всё обстоятельствовать в этой игре и рассказать. Поэтому я не знаю, для кого это совет, но всё же... Не гуглите прохождение головоломок этой игры. Реально приятно самому их разгадать. Вот. Итак. Комната с телескопом. Как вы можете помнить, я делал для себя скриншоты того, что мы видим в телескоп. А, да, вечерей. Собственно, на каждой, по-моему, на каждой стороне мира... Есть на что посмотреть. Значит, здесь есть вот на этой есть знак право и прыжок. Дальше смотрим дальше. Поворачиваем телескоп. Сейчас я зарисую для себя, чтобы мне было понятно, где я и как я смотрю. Так. Здесь есть влево и поворот. Поворачиваем еще раз. Смотрим дальше. Здесь есть вправо и поворот. в принципе загадка довольно несложная как вы уже могли догадаться здесь мы видим прыжок и вправо значит возвращаем наш так сказать мир в первоначальное состояние я начинал вот этой это доски с точкой она мне помогает ориентироваться собственно нам нужно поворот прыжок не-не. Значит, это нужно с другой локации. Значит. Вправо. Поворот. Влево. Поворот. Прыжок. Поворот. Прыжок. Вправо. Нет. Что-то здесь не так. Что-то я делаю не так. Ладно. Знаете, у меня сейчас... Сейчас у меня нет желания еще бороться с с загадками конца игры. Поэтому, ладно, я пропущу тебя, чертова комната. И пойдем мы дальше. Значит, следующая комната, что нам требуется, это комната с тремя квадратами. Где же нам ее найти? Подозреваю, что внизу. Вот она. Значит, здесь есть секрет. Почему-то мною не найденный. М -м -м. Надо это исправить. Значит, э просто секрет. Причем не, не относящийся ко входу в другие локации. Окей. Возможно, какой-то шифр мною упущен. Или что-то типа того. Знаете что? что я вижу нечто, но я не знаю, каким образом это... Работает и нужно ли это мне? То есть, видите, вот эту вот... Э, вот этот рисунок. Вот здесь вот. А, ой. Непонятно. А, возможно, это просто обозначение того, что там находится модель солнечной системы. Там я уже был... Здесь тоже есть неразгаданный секрет. М -м. А я его пользовался этим шифром? Это у нас... Вверх, Прыжок. Поворот. Поворот. Прыжок. Вниз. Поворот. Поворот. Давайте еще раз. Здесь ничего нету? Ничего. Вверх. А может нужно возле... Как раз при вот этой штуке надо им пользоваться. Вверх прыжок поворот поворот, прыжок вниз поворот поворот да я действительно забыл им воспользоваться как как то я да странно ну ладно приятно за то что я сейчас нашел 31 20 счет 31 22 в нашу пользу итак Наверное, пора заканчивать этот летсплей И взглянем же, что у нас осталось Значит, неизвестный какой-то секрет в, лока в локации с входом в модель Солнечной системы Первый секрет третьего слоя Здесь непонятный секрет, связанный, скорее всего, с шифром Z Здесь тоже непонятный секрет Значит, э, двери, которые мы, кстати, получили возможность разгадать, это хорошо. Э, водопад наш замечательный. И его локация с золотым входом. Э, вторая. Это, по-моему, третья комната или вторая? Нет, это вторая комната с, монолит, с монолитом с шифром. Uh, еще одна комната, в которой, кажется, знаю, что делать, uh, заметил на монтаже одной из серий. Так uh, что еще? Что еще у нас осталось не пройдено. Значит, комната с черным монолитом, которую тоже надо заглянуть. Значит, комната с бомбами, где остался один из кубиков. И маяк, кстати. В котором еще что-то не открыто. В принципе, не так уж и много осталось не пройденного. Вот эти вот еще локации меня немножко раздражают. Но в них придется заглянуть. Что ж. Но. Это будет позже. Да. А на этом все. На сегодняшний выпуск все. С вами Стали. Мы разгадывали, после... добивались последних загадок в нашей замечательной игре ФЕС. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами Стали. Я это уже говорил. До следующего выпуска. Пока.